Мне искренне жаль, что тебе пришлось пережить все это. Твою ж мать, опять началось. Нет, только не сейчас! Не здесь! <звук> Блять, точно счежи-то слушает. Ну ладно захотела другую концовочку записать. И. Решил я ее записать только потому, что. Как это сказать Я не знал, что будет, если я не пойду против Сечину. Но сразиться с близняшками хотелось. Потому что если сейчас не будет, то будет немножко. А так. который не мог пройти другую концовку. Так, я куда иду, ты правильно хоть? Это Нет, не туда. Не понял, просто в каком я прошлый раз повернулся в стенку, уперся. И меня подгрузили Возможно, здесь. да, окей. Но я сейчас очень сильно ускоряю. В прошлый раз я прям слушал, не спешил никуда. социальных систем не дает полноценно развиваться кстати мне интересно куда мне стоит подойти Ладно. Труды, потому... Ладно. да подойдем к котику хотя мы естественно подошли к человеку где скрыли голову а так можно было все это послушать но мы уже слушали что Академик Сечинов опровергнув... Бля, катывается только подсказок было насчет раз. настоящий момент предприятия идет полным ходом. О, вскоре очередный протокол Наконец-то тебя Еще немножко навсегда там остался. Срок. Где? Где? Где? Откуда я знаю, где тебя носят? Пока ты людей кромсаешь. А? Ой, при а... дочке моей ты нормальная, был веселый. Как ее не стало, ходишь с мурной, а потом как перещелкнет тебя и все, свереешь Повсюду только кровь до да голова оторванная лежат. Тьфу, ты я какой дочке вообще? борщик там сидел. И... А Катеньки моей, нашей Катеньки, совсем тебе память отшибла. Причем тут твоя дочь? Для меня, дочь, а для тебя... Екатерина Нечаева, позывной «Блесна», отряд специального назначения Аргенту. Так ты, значит… Теща я твоя, глупый ты дурак. Вы у Сеченова служили, пока вас террористы в Болгарии не подорвали. Катюша не стала, а из тебя Сеченов монстра сделал. А, слышал, краем Муха. Так и чего расселся, расслышал? Я с тех пор за тобой и следила, думала, что-нибудь человеческое от тебя еще осталось. Хм. Hmm. Прости, старая. Ни от прошлого, ни от настоящего. Ничего у меня больше не осталось. Постой, а где Лариса? Да везде теперь. Развеял по ветру девку. <связь> Сука. Старая, у тебя ствол есть? Да есть, конечно. Че глупости спрашиваешь, а тебе какой? Да любой возьми и выстрели <рассудили> <рассудили> Блять, ты купа ухуярит. Сука, такая Чего молодец. Концом, а пусть всех плодает, всех мне и вот интересно, мир... понял, я понял, Ведь когда убили Сеченого. Давай! Оружие я тебе дам! Много оружия! Но ты мне покленись, что кончишь этого гада раз и навсегда! Что Харитон не просто сам стал на себе опыт. чего молчишь? А в том, что он хотел получить это своего рода бессмертие. Это за говно Сереж? Как бы вам объяснить это, Петровна? Я Харитон Захар. Харитон? Вот же змей! Так ты жив, как сказать? Свой волшебник превратил меня в полимерную соплю. Погоди, Харитон, так ты чужие Раньше бабузину знал, что ли, а?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 над ничайовыми. Я только сейчас об этом начал задумываться, на когда переслушал у него колько раз но некоторые вещи. Мстители на другой советские ученые академии, которые хотят просветить все человечество, но убирать неудобных моими руками. Правда со слов тех же манипуляторов. Ну что? Другая канцелярка, здравствуй. Я сеченою и пальцем не трону. Хватит мне. Отвоевался, Боянцева. Ах ты опарыш! Тварь ты, дрожащая! Не совершайте ошибку, майор! Немедленно отправляйтесь что человек Вам надо, вы и отправляйтесь! Устроили тут самосу. Это мой выбор. Мне с этим жить, а не вам. Согласен, при таких раскладах я Сеченову больше не поможет. И так достаточно сделал. Но и не судья академику, герою СССР и научному гению. Уверен, он знает, что делать. Да Сеченов тебя использует! Да неужели.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 Иначе использовал бы восход А не мысли привив Это ошибка Ах ты сука На тварь, не отвертишься Да, только самое главное это полимер Вот Вот так-то лучше Так Согласно данным скамерам видеонаблюдения. Майор П3 покинул территорию предприятия номер 3826 и убыл в неизвестном направлении. Информации о месте проведения отпуска майор П3 не предоставил. Академик Сечина оценил данное нарушение как незначительный. В районе указанного выхода одна из камер зафиксировала неизвестный объект из полимера черного цвета неустойчивой конфигурации. В силу небольшого размера идентифицировать указанный полимерный объект черного цвета не удалось. Но эта концовка куда погрустнее, да, он же даже не встретился с Сечином, не поговорил с ним и так далее, тому подобное. А ведь он хотел подойти и задать ему вопросы. Ну, просто, блядь, разъебал перчатку, потому что Харитон, вот, он не сознавался, что это его разработка, он не говорил об этом. Не то, что может подключаться, да, напрямую в башке нашей и водить нас в лейму. Ну, а то, что все-таки Сечинов вот этот своего рода отпуск так незначительный проявил, значит... Логично все, ну, все логично. Но явиться в любом случае надо было поговорить. Один хер. Но! Видите, нам не дают явиться туда. Как минимум по одной простой причине. Что одна близняшка нас точно в любом случае встречает. И мы с ней сражаемся. По какой причине? Хер его знает. Тоже хороший вопрос. То есть уничтожая ее, нам потом из-за того, что говорят нам. Пресечь это дело, приходится сражаться и с Ну раз я смог всех двух убить, то не такие-то, высококлассные. Но опасно, что даже по-моему разочек А на этом все, блин, я не мог не показать вторую концовку. Да, видео такой короче что вышло, все 10 минут. что поделать, надо было раньше начать записку, было бы такое. Я даже чем-то рад, что решил ее показать. Эта концовка мне реально нравится. В прошлой концовке просто очень много недопониманий. Почему Сечинов ничего не говорил, типа? А, никто ничего, вот типа, толком не говорит. Ты не можешь толком рассуждать. Ты можешь рассуждать только то, что ты видишь. Видишь, но не слышишь ни от кого. Все просто говорят, да, там опыт. Но это логичный опыт. Это все понятно, это все добровольцы. Это все прекрасно понимают. Да, над Харитоном и записи видели просто. Те же самые. Ну да, все могут скрывать, все это самое. Но... Раз уж и даже если Харитона съел эту красная жидкость, а он себя сам сделал скорее всего вот этим полимерным сгустком, по итогу его поймали этот полимерный сгусток и он никуда не смог деться. И его будет изучать. Вот так вот. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте для обзоров. Спасибо, пока.